Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для тельцов на вторую половину сентября две тысячи двадцать первого года под колодой. Под колодой у нас карта императрицы. Ну что ж, замечательная карта. Карта, управляемая планетой Венеры, отвечает за красоту. Кто-то из вас решит, может быть, изменить свою внешность, имидж. Кто-то займется собой, может быть, вы поменяете прическу, накупите себе красивые одежды. Еще эта карта фертильности, кому-то это может говорить о беременности, либо о плодотворности, все ваши проекты, у вас будут какие-то... Вы все выполните, все то, что вы задумали в этот период. А еще эта карта просто представляет красивую женщину, так что для мужчин, может быть, вот в вашей жизни есть такая женщина, красавица, лучшая, самая лучшая мать, самая лучшая жена, девушка, подруга. А для женщин так к вам может относиться ваш избранник. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема, тема тоже замечательная у нас карта. Девятка куб, кубков. Предпоследняя неделя сентября, и у нас двойка мечей. четверка пентаклей. Карта Суда и Справедливости и Король Кубков. Последняя неделя сентября и ваша первая карта. Туз, туз мечей, семерка пентаклей, туз посохов, еще один туз и восьмерка посохов. Восьмерка мечей, простите. Итак, тема. Тема замечательная. Вот эта карта «Девятка кубков». Это как будто бы младший аркан карты «Звезда». Карта «Звезда» – это замечательный старший аркан, который говорит об исполнении желаний, исполнении мечтаний. Вот все то же самое говорит про э, карта «Девятка кубков». Какие-то приятные события, какие-то приятные новости могут произойти, прийти к вам. Что еще? Вообще, вот символы этой карты карты 9 чаш, каждая из этих чаш полна каких-то позитивных эмоций. Что-то будет такое вот радостное, замечательное может случиться в вашей жизни. Празднование на самом деле, подготовка к какому-то юбилею, празднование, накрытые столы вино вот это вот все представляется вот тоже по этой карте но карта у каждой карты есть оборотная сторона это карта предупреждения не перепивай не переедай так что тоже вот это вот послание кому-то из вас. Первые две карты двойка мечей и четверка пентаклей. Двойка мечей это принятие какого-то очень серьезного решения. Причем, знаете, преодолевают страхи. Правильным ли будет это решение, которое я приму? Не ошибусь ли я? Ну, и четверка Пентаклей. Может быть, кого-то это касается денег. Вопрос денег вы решаете очень важный. А для кого-то вот эти все свои страхи, вот эти все свои переживания, принятие решения, вы, может быть, очень держите глубоко внутри себя и не делитесь вот своими проблемами, не делитесь своими страхами ни с кем, потому что четверка Пентакли про это говорит. Ну, а еще четверка Пентакли – это карта Жадины. Может быть, рядом с вами такой человек, и вы должны принять решение, оставаться вам с этим человеком или нет. То есть человек, может быть, вот это вот его слабая сторона, не любит тратить деньги, как бы. Вот это тоже может быть. Ну, у каждого по-своему может проиграться вот это вот сочетание этих двух карт. Следующие две карты у вас, карта суда и справедливости. Вот тут вот, кстати, все может встать на свои места, если тут какое-то принятие решения, то суд может решить что-то, причем, знаете, какое-то справедливое решение. Суд может вынести решение в вашу пользу, потому что карта плава. Либо разделят все поровну. Весы в руках у этой женщины, фемиды. И весы уравновешены, то есть все будет справедливо. Карта «Старший аркан» представляет знак зодиака «Весы». Для кого-то весы могут быть очень значительны в этот период. Человек – знака зодиака «Весы». Либо это еще, знаете, такая кармическая справедливость. Не, ведь не у всех у нас какие-то юридические вопросы постоянно решаются. А это может быть какая-то вот кармическая справедливость, что-то вы заслужили, судьба что-то пошлет вам, и вот вы скажете заслужила я, заслужил я вот за свою какую-то вот наконец-то. Еще по этой карте может проиграться такая, знаете, человеческая что ли справедливость, опять-таки вот кармическая справедливость, судьба расставить все на свои места, например, может быть, кто-то вас обидел когда-то, может быть, что-то было по отношению к вам сделано несправедливое, и вы узнаете, что судьба все расставила на свои места, судьба сама наказала этого человека. Ну, у кого-то судебные вопросы могут касаться мужчины, мужчины элемента воды, раки, рыбы, скорпионы либо, может быть, если это вот кармическая справедливость, вот это вот, все судьба на свои места расставит, тоже это вопрос вот касается мужчины. Не обязательно мужчина должен быть вот элемента воды, он может быть просто, у него могут быть характеристики, характера, например. Он может быть мягким, любвеобильным, может быть, он флиртует, может быть, он вообще, если негативная сторона людей, элемента воды, это вот многолюбие как бы подипломатичнее сказать, многолюбие, может быть, человек изменял, или, может быть, алкоголь, кстати, чаша, это символ алкоголя, может быть, вот, и тут вы, как бы, все, судьба сама расставила на свои места, или вы, как бы, суд принял какое-то вот позитивное решение, поэтому вы, может быть, так довольны и счастливы исполнение вашего мечтания для кого-то. Ну, и тут же, в следующей неделе у нас карта нового начала, потому что карта Туз Мечей замечательная, она, вот, знаете, это тоже может быть юридический вопрос для кого-то то есть все разрешилось теперь начинаю с чистого листа нет никаких не, непонятностей все чист все Ясно в голове, может быть, это могут быть какие-то планы на будущее, тем более у вас семерка пентаклей когда мы начинаем взращивать деревца своего успеха, либо финансового успеха, либо, может быть, по работе, вообще своего жизненного успеха какого-то. Начинаем с чистого листа, начинаем с... То есть нет никакой неправды, лжи, недоговоренности, все ясно, и опять чисто хочется сказать, то есть чисто в плане нет никаких вот темных пятен каких-то если есть какие-то планы, реализовывайте, могут быть какие-то идеи приходить в голову, они вам как бы очень полезные идеи, и делайте, делайте то, что вы задумали, начинайте взращивать вот это вот деревце своего успеха, поливайте, ухаживайте, и придет, потому что семерка пентаклей – это период сбора урожая, то есть вот я вот наконец-то получил то, к чему я давно стремился, что я взращивал, то есть во что я в Вкладывался. Для кого-то опять э, планы могут быть, опять какие-то проекты могут быть, для кого-то, кстати, может быть новая работа, причем новая работа после, после периода, когда вы чувствовали себя загнанным в угол, что ли, в безысходной какой-то ситуации, когда не знали найти какой-то выход, и вот он, столб энергии, тут меч, который разрубает все, любую проблему, Гордеев меч вот это вот, он любую проблему разрешит, разрубит, то есть, если вы здесь чувствовали, я, я застрял, я мне некуда, я не не знаю, как выйти из этой ситуации или избавиться от этой работы. Как решить вот этот вопрос? Все тут разрешится у вас. И два, два туза, и два новых начала. Туз это всегда новое начало. Тут, кстати, вопрос может быть работы, для кого-то может быть новые отношения. Тут у нас четкость и ясность, тоже никаких недопониманий, лжи или этого нету. Все довольно так очень, очень и очень позитивно. Давайте посмотрим, что добавят нам карты Ленорман к этому раскладу. Ага, карта Калы. Карта гроба. И новость книга. Это либо документы, либо новость. А вообще, карта... Я скажу так, вот то, что я вижу. В первую очередь, это может быть на самом деле смерть какого-то пожилого родственника или знакомого пожилого человека. Ну, это уже, причем, знаете, тут вот с этой картой кала это естественная смерть. Человек ушел в лучший мир, как бы, по возрасту, может быть, или там по болезни этого извещения может быть, или документ о смерти может быть. Ну, тут, знаете, нету над я не чувствую такого прям вот надрыва. Понятно, что всегда, когда люди уходят, это, ж... это жалко, это... Но тут уже вот по возрасту, либо по болезни пожилой человек может быть. Потому что кала именно символ вот этой вот длительности, то есть взрослый человек, либо какая-то ситуация, которая у вас длилась давным-давно, может быть, она закончилась, отмерла, вот карта гроб, и вы получаете какие-то документы, может быть, соответствующие, или какое-то извещение, или информацию какую-то по поводу того, что что-то вот уже ушло из вашей жизни. Следующее у нас... Оракул мудрости. Самая лучшая карта вот в этой колоде, в колоде Оракул мудрости, это карта вот Клевера тоже, она такая же подобная есть в колоде Ленормана, это вот благо, благополучие, что ли, вот так вот. Эта карта очень соответствует карте девятки кубков, тоже карта благополучия. Последняя ваша карта «Оракул эзотерический». Ну кто-то, вы знаете, вот эта вот карта очень похожа на карту четверку пентаклей, когда мы говорим, что мы все держим внутри себя, все свои эмоции. Вы не очень любите делиться ими, не хорошими, не плохими. Все держите внутри себя. А На самом деле, как бы лучше разделить. Разделенные проблема – это уже полпа проблемы. Но вот эти вот эмоции, какие бы они ни были позитивный, или вообще карта восьмерка и карта зеленая зеленая это пози цвет позитива, но она говорит о том, что вот эмоционально вы как-то удаляетесь, удаляетесь от, может быть, любимых, от близких вам людей. Поэтому лучше, конечно, разделиться. Может быть, вы делите это, вот, с кем-то вы общаетесь, может быть, с какими-то духовными какими-то, внутри себя держите ли, но... Лучше, конечно, разделить свои эмоции, даже особенно позитивные. Но и трудности, когда какие-то негативные эмоции, они легче переносятся, когда они разделены с близкими людьми, людьми, которым вы доверяете. Ну что ж, мои дорогие, замечательный расклад получился. Всем удачи. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.